Всем привет, с вами я, Дмитрий Фресков. вы смотрите кулинарную пропаганду. Вспомнилось, нее тут студенческое время. Первый курс, Москва, отправляет нас на картошку. Уехали мы километров за засту, по-моему, от Москвы. Поселились на территории пионерского лагеря, кормили самостоятельно. Несколько девчонок из состава отряда выделили в поварихи, и они ударно кашеварили на весь отряд. Веселое время было. Так вот, они нас накормили как-то котлетами такими крупными, с целым куриным яйцом внутри. Понятно, это было сделано для экономии. Мясо дорогое, яйцо все-таки гораздо дешевле. И львиную долю объема этой котлеты составляла куриное яйцо. Если бы из этого мяса отдельно котлету слепить без яйца, то там вот такусенькая фигурочка получилась бы. Все бы, ничего, я понимаю экономия, но яйцо было сварено в крутую, и это было как-то суховато и неинтересно. И вот я задумался, как бы так подобрать режимы, чтобы желток внутри яйца в такой котлете остался э, жидким. И вот сегодня я решил провести эксперимент. Короче, здесь у меня свиной говяжий фарш, лук, чеснок, мука, панировочные сухари, сырое яйцо и масло для фритюра. А здесь вареные яйца. Я их вчера опустил в кипящую воду на 2 минуты, проварил, быстро охладил и отправил в морозилку на ночь. Хочу пробовать сразу два типа тепловой обработки. Парочку котлет обжариваю в фритюре, а парочку запеку в духовке. Начну я с доведения фарша до ума. Надо все это измельчить и часть фарша сразу добавить. Ну, и соль, перец, конечно. Мясо на фарш мне вчера в магазине мясник пустил. А там не попросишь, чтобы он сразу и лук, добавлял. Конечно, если бы я сам все готовил, то сразу бы и лук, и чеснок сюда. Но с другой стороны, фарш без этих добавок хранится дольше. Прежде чем котлеты формировать, нужно масло разогреть и печку раскочегарить. Все, можно формировать котлетки. Для фритюры. я ее запанирую, а в духовку отправлю без панировки. Потому что панировка в масле позволит быстро получить корочку, а вот в духовке она не нехороша. Фарш жирный, а скорость нагрева продукта в духовке гораздо меньше, чем в раскаленном масле. Поэтому я считаю, будет лучше без панировки. Я не повар, я инженер котла-реактора-строитель, и все мои размышления на кухне – это плод чтений кулинарных книг, справочников и моего энергетического образования. Задача у меня сейчас – как можно быстрее Пропечь верхний тонкий слой мяса и при этом, чтобы теплота вовнутрь яйца не успела пройти, чтобы она жидким осталось. 5 сейчас 200 градусов. Скорость теплопередачи в масле гораздо выше, чем в атмосфере, в воздухе, в духовке. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс духовки, я дополнительно еще и к 200 градусам режим конвекции включил. Температура масла, думаю, высоковата. Сейчас здесь 108-185, поэтому панировка так быстро темнеет. Впрочем, эксперимент все и покажет. Сейчас разрежем, внутренность увидим, будет понятно, куда двигаться дальше. Итак, смотрим. Да, я бы сказал, это фиаско. Сначала даже думал, что не буду этот ролик публиковать, но решил, слишком часто меня упрекают, что у тебя все получается, так не бывает. Дело в том, что я неудачные рецепты обычно не показываю. Вот сейчас специально оставлю и покажу, что да, вот у меня такие эксперименты проходят. Значит, на мой взгляд, добиться нужного мне результата можно, если... если если сделать слой мяса еще более тонким. Наверное, так. Потому что, вы видите, мясо внутри по вот этой самой корочке осталось не сухим абсолютно, то есть оно сочное, даже слегка розоватое, как бывает в, в этих самых, в бифштексах. Не в биштексах в рульных, а в бургерах хороших, которые делаются с хорошего мяса. То есть оно еще вот не доготовилось, а желток уже, уже плотненький, уже не течет. Не знаю, если кто знает, как с этим делом справиться, напишите в комментариях. Я попробую, может, мне получится добиться нужного мне результата. Что касается цвета э, панировки во фритюре, она так погоречневела. Если сделать температуру пониже, 170, 160-170, туда панировка будет светленькая, светло-желтая. Но тогда придется дольше держать эту котлету в масле во фритюре, соответственно, ну, чтобы мясо проготовилось. Соответственно, теплота еще больше успеет пройти вовнутрь котлеты, и желток еще больше свернется. Он и часто тут такой, знаете, ну, уже не в смятку. А если еще дольше держать, ну, крутую получится. Короче, надо думать над процессом. Ладно, спасибо, что вы со мной. Обязательно напишите свои рекомендации по приготовлению этого блюда, для того, чтобы желток остался сырым. Спасибо за компанию. Всем пока!